хозяева покинули этот дом более 20 лет назад они видели непонятный образ существа который ходил по этому дому черт друзья вы видели лицо температура в доме падает становится холоднее Смерть не понял. Думаю, это заслуживает вашего лайка, подписки на канал и вашего комментария. Паранормальные явления, психофизические феномены, существование которых не имеет научного объяснения и находится за пределами современной научной картины мира. Всем привет, друзья! Сегодня я приехал в заброшенный дом, в котором обитает очень злой демон. Здесь я проведу сеансы ГФ. Хозяева покинули этот дом более 20 лет назад, потому что здесь было невозможно находиться. В этом доме двигались сами по себе предметы. Они видели непонятный образ существа, который ходил по этому дому. В этом доме я подключил свет от соседнего дома через длинную переноску, чтобы вам было лучше видно Потому что я буду здесь находиться до самого утра. Решил провести сегодня небольшой ритуал, чтобы попытаться увидеть эту сущность. Нашел в доме зеркало. Зеркало, друзья, это портал в потусторонний мир. Все, друзья, я расставил свечи и буду начинать. Здесь кто-нибудь есть из мира духов. Здесь кто-нибудь есть из мира духов. Задал вопрос, как-то сейчас странно гореть начала Здесь кто-нибудь есть? Я. Тебе лучше уйти Кто ты? Ты можешь мне ответить, кто ты? Кто ты? Ты можешь мне ответить, кто ты? Ты можешь мне ответить кто ты зеркало возможно он в этом зеркале Свет. черт друзья вы видели лицо ответь мне кто ты Температура в доме падает, становится холоднее. Я заберу тебя. Заберу тебя. Выключи свет. друзья разрядилась батарейка в камере сейчас поставил другую ты в зеркале ты в зеркале кто ты ты это, это не твой дом не место в этом доме ты можешь мне ответить кто ты Ты можешь мне ответить, кто ты? Черт. Кто ты? Sure. Все, друзья я выбрался уже где-то часа два прошло как я выбрался из этого дома самое что я даже не знаю что сказать это наверное, самое страшное что происходило со мной у меня до сих пор трясутся руки я не знаю что мне делать и туда опасно заходить но вещи нужно мне забрать свои вещи нужно как-то забрать Сейчас я побуду еще немного на улице, подожду, когда все успокоится. Думаю, пройдусь еще с электромагнитником, запущу туда машинку и еще раз проведу сеанс Гф. После соберу свои вещи и уйду отсюда. Сейчас еще раз включу EGF, чтобы узнать, как зовут этого демона. Если ты здесь, ответь мне, кто ты? Почему ты разозлился? Скажи мне, ты демон? Как тебя зовут? В зеркале я увидел букву А. Что она означает? Это имя. Чё имя? Что за имя? Смерть не понял. Зачем тебе мое имя? Все, друзья, собрал все свои вещи и покинул этот дом. Страху он и терпелся, конечно, как никогда. Не знаю, вернусь я сюда еще раз или нет, но возвращаться сюда очень опасно. Я думаю, это заслуживает вашего лайка, подписки на канал и вашего комментария. В общем, всем спасибо за просмотр и всем пока.